Друзья, всех приветствую на игровой истине. Меня зовут Парниша, и мы продолжаем проходить Наруто Шторм 2 Ультимейт Ниндзю. Да, как-то так. Как-то так. Итак, мы остановились с вами на том, что у нас какая-то там по счету четвертая вроде бы глава. И мы играем на сей раз за Саски Учиху. За него мы бегаем тут. Так. Uh, я что-то подзабыл. Я к этому торговцу уже подходил или нет? Наверное, подходил я. Да, наверное, подходил. Странно, как бы я сохранился, но <coughs>, при загрузке у меня было что здесь собирать. Хотя, собирал, я помню. Так. Ну, насколько мы знаем, дорогие друзья, Саски будет собирать команду из трех человек. То есть, ему... Нужно три человека. Вот так. Э -э -э. угу. Сейчас кинус тоже помолился. Та -та -та О -о -о. Так 5 так пять секунд. Так, ну ка. Да, а уж эти шторы, блин, э, с ними не очень красиво. Так, э, здесь у нас запись битвы, наверное, точнее, запись истории. Это. Э, так, наверное, там, где мы играли за Наруто, дрались против Какуза. Какузу, да. Так, я вебку отключу. Э, посмотрим. А, я, в принципе, смотрел там до этого. Хотя можем еще посмотреть, но ну, Минс в виду смотрел. В прошлой серии, насколько я помню, да, вот, мы в лесу мертвых деревьев. Потом лес смерти идет. Интересно. А затем нам нужно в южное убежище какое-то. Ну, это убежище Арачимару, наверное. Здесь, смотрите, тоже всякие истории. Что-то прям их тут очень много. Неожиданно. Так. Я знаю, что ты за мной следишь, Су-Гетсу. Хм. Так, первый член команды. Су-Гетсу. Саски-Учиха. You've got to see. see you too. Come with me. Thanks for the kind assessment. For now, just be quiet and... <laughs> Ordering me around. Let me clarify the relationship. Look, this isn't personal, okay? But it's important to start... <laughs> Fine. Flexible thinking. Let's get this over with. Ну, короче, друзья, друзья, тут каждому, наверное, понятно. Сугецу, точнее, Саски предложил Сугецу присоединиться к его команде. О, пойти с ним, короче, на задание. А Сугецу типа, ну... Не уверен в нем, поэтому решил его проверить. И, кстати, я не знаю, как правильно называется этот меч, так что не бессудьте сразу. Прошу прощения, который меч его су Кстати, вообще необычный такой персонаж, если с этого начинать. Очень необычный. Получелонек, полуакула какая-то, не знаю. Вот. И меч у него, насколько вы помните, это меч Забуза был. То есть Забуза мертв был. Вот, он умер, а меч у него, меч его остался. Ну, Суэгетсу каким-то Макаром, я не, не помню именно, как это там было, он забрал себе этот меч. Меч, конечно, потрясающий. Я считаю, ну, да, он один из мечников, там, там, семерых, или сколько их там было. Я считаю, он его не заслуживает реально. Вот Забуза, да, это был потрясающий чувак, реально потрясающий. Со своим там, Хаку, да, Хаку, его звали, помощником. Так, хотя это... Я, я долго гадал, девушка это ли, или, или парень вообще, хаку этот, блин. Но оказалось, что это парень вроде, насколько я помню. Да. Я готов. Конечно, здоровье маловато. Ну, блин, забыл я, конечно, пополнить его. Продвинутая нигде, нельзя использовать. Да, блин. Ты вертегел, что ли, а? Ну, как он двигается? Иди сюда... Наконец-то тебя поймал. Получай. Все бомбы на тебя стратил. Наконец-то хотя бы одной попала. попал, а? Так, и печатью печати попал. Отлично. Получай. Отлично. Ну-ка. Да. Ультимейт. Получи. Захват. Круто. Вот и все. Все именно так, как я сказал. Хорошо, следуй за мной. Ну, короче, пока не докажешь свое мастерство, никто за тобой не пойдет. последует. вот такие люди. Недоверчивые. Так. О! Oh. Eight... Хорошо, я последую за тобой. So куда мы пойдем сначала в южное убежище затем в северное убежище Вон туда нам нужно найти карин и джуга а, он этот, как его, как, Зу, господи, как Зу, говорит, что я не особо командный игрок, тем более с Жуга. Но а, Саским отвечает, что тебе не обязательно с ним, точнее, наоборот, не командным, а ну, как бы не, не привык заводить друзей, так сказать. Вот, как, как бы так вот. Он, а Саским отвечает, что тебе не обязательно заводить друзей, просто выполняй, то есть иди с ними как бы, к одной цели. Хорошо, я тебя понял. Ну что, двинули? Да, пойдем в Южное Убежище искать Карин. Карин. Суэгетсу Хазуки. Для меня Суэгетсу всегда был, знаете, каким-то вот, каким-то персонажем таким, скрытым, то есть в самом аниме, например, Наруто, он особо как бы, ну, не сражался ни с кем, и то есть его показали там, наверное, максимум два раза за все время. Мне всегда казалось, что он обладает какой-то как, Какими-то тайными техниками Не знаю, как тот же Забуза а, Вот Забуза прям до безумия Круто сражался, это было потрясающе То есть у него было В рукаве столько техник крутых Дюцу, это было офигенно Реально офигенно Так, снаряжение а, Высококачественная масса, Сразу ее применим Вот так вот Отлично Побежали Опять свитки Чуть Прям много Сладкий каштан Я нашел Так, а это уже кажется Незнакомое место Может я ошибаюсь Вроде бы знакомое, да Вот, лес смерти, да Мы пришли сюда так, здесь у нас э, никаких свитков нету, вроде как. Обезжали наверх. Uh, uh, так, южное убежище. Верно, мы держим путь. Что случилось? Что Все Гесу спрашивает Ага, Тайный Проход Саски его увидел Интересно Это Ниндзюцу Орочимару Ниндзюцу? Оказалось, Гензюцу Типа, это обман Гензюцу же Ниндзюцу это другое немножко Так, двинули вот и проход как раз. Ага, у нас открылся. Карта мира. Иисус смерти, получается, сюда, да? Так, а, а здесь что туда? А, туда пока путь закрыт. Ну окей. <чел> так. Это что у нас еще такое? Туман. Так, что-то я не понял Так, просто следуй за мной сугецу, Но найти три вещи якобы Так Вроде бы, которая. Это hey, ловушку снимут. Так, это первое. One, Далее, Саски. Интересно. Это Генз... гензюцу, наверное, да? Гендзюцу Рачимару. Это кажется. Полойки вещей. Оп. Зачем ее увеличивают эту удачу? Фиг его знает. Так, второй Кунай Так, и третий остался Ух ты, прикольно Мы побежим по воде Ага, вот и третий Это последний Да Опа вот так вот, друзья. А вот самая ловушка. Ну, короче, будем драться против самих себя. Я готов. Блин, я бы хотел за Сугетсу сыграть. Ну, камон. Так неинтересно. Сразу, сразу врублю тренера. Так, поехали. Ну, сначала посражаюсь немножко. Хотя смысла я особо в этом не вижу. Вот. Ну, в принципе, и все, да. Что сражаться? Одинаково. Даже близко не то, что надо, типа. Говорит Саски. Так. Интересно, что, друзья, в каждом этапе свой силуэт загрузки. Это потрясающе вообще. Это, это реально круто. Так. Двинули дальше. Прикольно, мы побежим прямо это по морю или по озеру, что это такое. Офигеть. Офигеть. Было бы так круто, пробежал так и это, в море. И это, в это двор государство попал. Вообще офигенно. Вообще класс. Так. Вот мы и пришли. Девушка, где эта девушка? Я чую вас. Я знаю, что вы здесь. Давно не виделись, Карин. Я слышал, что мертв. Зачем and... мы здесь? Так, ну, значит, чтобы одно дело, следуй за мной, и за тобой. А -а -а -а -а. Так, он куда-то послал Сугецу, посмотреться, что-то найти. Ну, насколько мы знаем, дорогие друзья, что Карин до безумия влюблена в Саске. Так она вообще красивая, самой себе. Так, Карин в шоке. Думал, что сугец ушел. Су-су-су-су сугецу. Жака. Если честно, ну такой абсурд, друзья, такой абсурд. Вот поражаюсь ляпов вообще, вот э, с таких вот элементарнейших ляпов сценария, что в аниме, что в игре тупо. Зашли в какую-то непонятную пещеру. И просто по этой пещере разгуливала Карина. Блин, просто гуляла. Камон. Ничего не делала. Как будто она тут, я не знаю, живет ест, пьет или что она. Но это такой бред. Это просто бредятина. Я понимаю, там вот Джуга, он там был заперт. Какая-то логика в этом была. Не знаю... сугецу тоже странно, Откуда, ниоткуда паще появился, просто. Саски захотел его найти, он тут, тут как тут, блин, называется. Сугецу ты урод! короче, надо ненавидеть Сугецу Сургетсу только спокойный. Понятно дело, то, что у Карин больная любовь к Саске. Так, теперь очередь за Джуга. Карин, нам, нам тебе доступна, вообще бесполезный персонаж в аниме Наруто Карин вот наверное Сакура будет на втором месте Ина хоть куда ни шло да Ина обладает техникой ну у нее есть своя техника это вот вселение там как-то там э, о боже мой типа души или как называть называется разума да разума так теперь вселенное укрытие мы движемся а, с Димом что ли или, или нет? Ой, что-то что я не понял. Нет, сейчас север на 100%. Давай. Давай. Давай. долго Давай. болтают. Все, Давай. Давай. сразу. Так. Давайте поглядим. Опа. А, это мы телепортировались так. Карта мира. Почему бесполезная Карин, друзья? Да потому что восточное убежище Ага Смотрите, то есть мне что, обратно, что ли? А... То есть я пришел отсюда Что за нафиг? А нельзя было пойти сначала в северное, а затем южные. южное? Чё за бред? Реально бред какой-то Идиотизм Бред, блин, я не знаю, ни слов просто нет, друзья, реально ни слов. А, Карин только может ощущать чакру на расстоянии. Блин, ну это, конечно, тоже бред. Как можно ощутить энергию человека на расстоянии, не знаю. Ну, наверное, так ощущает ее. Вот. И все. Драться она вообще не умеет. Никак. Конечно, в аниме, точнее, в игре она там умеет драться, что-то ей там внедрили в нее. Но на самом деле нет, она не умеет драться. И вообще. Она может только чувствовать чахту и все. Так. Опять остановились, чтобы поболтать, почесать языками, да? Опасный путь! Нам предстоит. Куда ты лезешь с нами? Сугетцу говорит. Карин. Карин злится на него. И предупреждает, что Джуга не уравновешенный, может кого угодно убить. И Сугецу, тоже не особо хочет им видеться. Так, ну короче, это просто пустая болтка того дня, друзья. Курсмарк. Как бы то ни было, мы должны найти э, идти, исследовать дальше. Включите дальше. Подожди, Саски. Саски ждать не собирается. Так, блин, ну такой бред реально. Могли сначала равно избери, буквально через дорогу, как говорится, было. Нет. Надо было вот таким дебильным макаром туда-сюда бежать. Идиотизм вообще полный. Ого, ого, ого. А откуда тут столько записей и историй? Офигеть. Так там что-то... А, это птица. Да, что-то прям как-то много. Запись битвы. Куда эти записи, интересно, сохраняются? А? Мне всегда было интересно узнать. Наверное, в какую-нибудь галерею. Так, ну я, наверное, почти уже на месте. Да, вот он торговец. Вот путь на север. Так. Ага, тут проход. Проходник. Скрытый. То есть мы обратно вернулись в восточном бирже и тут вот нашли проход на северное, на северную сторону. Так, да и двинули уже, двинули. О, мужик, убежище так быстро, как-то резко, прям. Кто составлял эту карту, конечно? Так, скроллы тут будут. Что? О, так обратно вообще нам упасть да, могу вообще спокойно выйти Без проблем Ну-ка, ну-ка, ну-ка Стопы, стопы, стопы А попасть Не могу случайно сюда восточное. Было прикольно бы вернуться Так, сначала О, блин ну, давайте сначала налево, да О, право наоборот Так, осмотримся Так что у нас такое камеры вот такие Блин, как-то пафосно слишком саски открывать бочку это это жесть какая-то как будто это не знаю, знаете какая-то грязь как будто я не знаю ли что-то еще такое Кунай ветеран 10 штук брелок шиноби 22 штуки О, боже, как же ты долго это делаешь. Кабан. Так, друзья, там, в принципе, в той комнате я бочки все эти посмотрел. Там ничего, ну, так так себе, какие-то непонятные вещи. Нашел пер первый вот якобы скролл, да, вот какой-то силуэт. Опа. Свиток пещеры. б. Ага, вот мне их, короче, надо находить, походу То есть неспроста Я побежал э, Полазить О, Потрясающая камера просто И посмотреть, что я хочу э, что, что я, да, могу найти То есть это по заданию даже По нашему Так, наверное, в правой части еще будет Один свиток, ну, наверное, и в левой Хотя, кто его знает может дальше будет Так а, Я запутался, да Сюда Так, друзья, ну В правой стороне там только один Опа, свиток, вот второй я нашел Отлично Там, в принципе, бочек много Тоже все обыскал Ничего сверхъестественного как бы, Нету Так, нет, точнее, да Слова нету нету. Слова «нету», нету, нет. «да». Так остался последний, вроде. Даем не то не так клавиша То есть все комнаты я здесь обыскал в этой зале. Ты, Это, наверное, я так понимаю, какие-то ключи, открывающие клетку джуга. Просто я не знаю еще, что это может быть. Так. Опять. Полным-полно кувшинов. Два. Открою и все. Кабан какой-то. Что-то слишком много кабана я нашел. -то. Так. Дальше побежали. Такс. Опа. А, это два... Э -э -э, потребовалось свитка, чтобы открыть эту дверь. Интересно. Интересно. Так, и где я вообще нахожусь? Уже серным как бы убежище, само собой. Интересно. О, собака гуляет. Тут. Что он тут забыла? Ни разу еще играя за саски, я не нашел жемчук Тонтоны, насколько я помню. Да когда? Ого. А че в зиму помолиться здесь? или только на одной не на одной только да нет смотрите не на одной прикольно а вот это вот да на всех четырех этих статуэтках вот это да вот это необычное место такое так наконец-то мы уцелим такая чакра. чакра сильная и джуга у нас тоже гуляет блин бешеный чувак вообще гуляет просто по зале не, даже не думает выбраться с этой долбанной тюрьмы с этого убежища так называемого но это бред ну короче вот и джуга With me, Go. With you. Вперед с кем? Huh? Hey, he looks... Эй, посмотри на нас. Ah! Ой, как страшно. Я просто вообще построил домик из, из кирпичей, как говорится. I'm так. Я машина для убийств и все такое. Джуго. Джуга, послушай меня. Ну, Джуга не будет нас слушать, пока он не получит э -э, по мордяке, как говорится. Like ну, давай скорее, блин. Отойди, Саски, я с ним разберусь. Так. Ну что, мы за сугецу поиграем, наконец-то? Надеюсь, да? Ура! Хоть не засаски. Испытаю свою Гетцу. Отлично. А! Та же это как и арена. О, Карин, Карин помогла, да? Блин, такой соплячок, орудует таким.. Ножом. Ну этим. Ножом, блин. Мечом. Это, конечно, бредово. Да какого ты, Клпа! Почему подмена не делается? Да, ⁇ -мо ⁇ Так. Да, ⁇ -мо ⁇ Ты что, с Ультимейт. Нет. Ну, еще раз. Да, попал. Необычный, конечно, ультимейт. Баба. Нет, я не хотел, ультимейт! Ну ладно. О, черт. Он силен. Да еще раз. Да, ниндзюс у тебя. Вот так вот. Прости, если обидел, но ты и правда, слаб. Такой, такая спокойная маленькая акула, сугецу, ее так называю. Ну, конечно, тяжеловато ему грозить, если честно. Этот э -э меч, он еле поднимает, это так медленно все. Жесть! Ножны, блин! Ха. Ой, такой бред. Ну, короче, Джуги еще мало. Ему наваляли, но ему еще мало. Он хочет еще драться Наваляй ему, Саски Ну окей, наваляю Ну, тренер включу, друзья, и наваляю быстро Че-то че омить, как говорится Дурацкие бои По два раза Э, Ты все Фигел вообще -то. Все кончено, Джуга Послушай, что я тебе скажу Выполнено? О, у него это слабла сила печати Рачимару, друзья. Так, теперь ты успокоился? А, что, что это за люди? Что? Он, <ского Quandria> типа не понимает. Жуго, Иди за мной, Джуго. Uh -huh. Я провел так много времени здесь. <некогда> ты не пожалеешь, типа я тебя не остановлю. <anish> uh, ты не... меня не остановишь, yeah. да. Зачем ты это делаешь? Кому, кому я доверял, это был только Кимимару. Кимимару? Странно, что он был очень близок знаком с Кимимару. Как бы в Ниме, насколько я помню, нам об этом, ну, мы рассказывали, но не показывали, точно. Был э, важен для тебя. Кимару такой, извините, Милашка прям такой молодой. но в принципе, и так молодой, но здесь мы прям ее показали вообще прям. Милаш, Милаш. А, ты убил Рачимару? Саски учиха? Все верно, он только его при признал, блин, ты же жесть. А, хотел... Быть со мной в хорошем, типа, месте. Мы хотели найти хорошее место и там быть. Блин, он так разгов... он так рассуждает, как будто он, ну, знаете, голубой реально. Это жесть. Кимимаро, Кимимаро, блин. Да, понятно, все. Джуга теперь у нас появилась. Боже ты мой, какая находка вообще. Я всегда мечтал, чтобы у меня был Джуга в свободном бою до безумия. Так... Мы выбрались, наконец, на свет нормальный. Теперь, когда я собрал команду... И что? Зачем это была такая пауза? Вот мой план. Моя цель убить, э, убить Учиху и Тачи из Акацуки. Мне нужна ваша помощь. Так и думал. Я предвидел, что это произойдет. С того момента мы будем двигаться вместе. Я не прошу вас ладить, но просто сотрудничайте как команда. Да, конечно. Тех. И отныне мы будем называть себя Хиби. Странное очень до друзья, название команды. Да, безумие. Хиби имеет только одну цель. Учи, учиха Итачи это все, конечно, до безумия странно. Это один из тех разделов аниме-народа, который мне вообще не понравился. Какой-то монотонный сбор команды Саски вообще ни о чем мышный. Вообще. Вообще. Кесамы, извините, что остались ждать. Мы снова лицезрение, друзья. Голограммный сбор Аркацуки. Хорошо. Теперь мы все здесь. Но я не вижу Хидана и Какузу. И дачи молчит. Это потому, что они погибли. Ясно. Хм. Так даже эта пара зомби была смертной, да? И кто это сделал? Шиноби Канохи. Какаши и Джинчурики 9 -постого. Да, они очень сильные. Нам придется сразиться с ними позже. Все вы будете осторожны. Все вы будьте осторожны. Хорошо! Так, теперь мы можем идти. Так, теперь мы можем идти? Нет, я еще не закончил. Что? Еще один человек был убит. Еще один? Кто? Рачимару. Итачи, молчи. Прошло 10 лет с тех пор, как он покинул Кацуки. Но, по крайней мере, нам самим не нужно убивать его. Насколько вы знаете, друзья... Итачи был очень близок к Рачимару И вообще Рачимару был сначала в Акацуки, Вот Он был с ним в команде Ну, как бы в паре Но потом Рачимару решил уйти Ну, как бы не поладив с Итачи Вообще они были, они были самыми заклятыми врагами вообще. Тот, кто его убил, видимо, очень сильный Шиноби А кто он? Учиха Саски Младший брат Итачи, да? Яблок от яблони недалеко падает. Итачи снова молчит. Хм. Я сам поклонял, поклонялся... поклялся убить Арчимару. Хм. Дайдара. Он собирает новую команду. Он хлопотный Шиноби. Как и его команда. Кто они? Есть один, которого ты должен знать. Один из братьев Хазу... Хазуки из деревни Скрытого Тумана. Должно быть это Сугетсу. Это именно навевает воспоминания. И Джуга с проклятой печатью. Будь осторожны, тачики самые. Скорее всего, в их, в их цели. Учиха, Саски, Сугетсу Хазуки и друга Джуга с проклятой печатью, да? Хм. Сенпай? Че? Звучит довольно интересно. Хм. Что ты хочешь пойти за ними? Они же не дженчурики. Зачем? Рачивару должен был э, убить э, я, но вместо меня его убил, э, уби, убил, убил, ну короче, он его убил, этого достаточно. Странно, что вот Тоби, ну как бы это не Тоби, это Мадара или Обита, как его там, не знаю, так э, тактула притворяется вот этим вот клоуном, мне это вот выбесило, ну реально, даже в таких вот э, серьезных... Э, собраниях, он не мог долго раскрыться всем Акацуки. Странно, почему? Пойдем, Тоби. А, то есть, при, то есть, Тоби приклеили к Дейдаре, да? Сосори же, он смерт. Что? Ты присоединился к Акацуки вместе Сосори. Так что, будь внимательен и полезен. Хм? Окей. Ну, подожди, сен Сенпай, почему сенпай, он его зовет так? При порядке, Да, Сан. Молчит все время, молчит наш это итачуля наш молчит. Хорошо. Мы должны собрать информацию об Итаче. Короче, распределитесь. Я тоже. Так, интересно. Ну что ж, мы снова играем за этого вредного типа по имени Саски Учиха. Так, во, смогу подойти и спросить, да? А, то есть мне туда не даем, на... Да -мо, -я, я понял уже все. А, или. стоп, или просто засаду мы готовим, наверное, да? Я чуть не, не понял. Может быть, типа Саски. Итачи может какой-то Так, В этой части, друзья, будет просто, наверное, самое лучшее. Вот здесь две, два самых лучших эпизода. Вообще, ну, в принципе, как и по ниме, это уже по самому. Это битва Наруто против Пейна и Саски против Итачи. Это просто будет великолепно. Поэтому, дорогие друзья, досмотрите. Обязательно мое прохождение, и я думаю, вы будете в Так э, ну да, они типа так распределились, чтобы Это была такая засада, якобы. Необычно, конечно. А мне идти в другую сторону совсем. Ну, окей. Можно, конечно, сохраниться на всякий пожарный. Э, нет не возвращаться. Птичка вылетела, как всегда. Так, и снова у нас торгаш тут стоит. Плотный дождь из кунаев появился у нас. Хорошо. Что-то еще? Или нет? Куна и молния, друзья! Это хорошая, наверное, вещь. Так. Купить... <зву> что то печать дорогая вообще кошмар так плотный дождь один раз купил я а -а -а икуна и молния все попробовать их так снаряжение Нет, стоп, для, а, для боя, да, для боя Так, вот Ну, за место идти, бомбочек Попробовать Усё Так, мы прибыли на какой-то, ну, на поле тренировочное, да, или куда-то А, нет, нет, другое место Кто это? Не прячься, покажись. Ой-ой, нас засекли, Дейдара, Пай. А, друзья, сейчас будет бой Саски против Дайдары. Эх, ты заметил, у нас хорошая работа. И насколько мы знаем, Дейдара тут наконец-то подохнет, блин. Привет, эти плащи, вы же... Я Тоби, я новенький, полегче со мной, это мой Сенпай. Заткнись, Тоби, просто помолчи немного. А, хорошо. Ты учиха Саски, да? Хм, не могу поверить, что Ричимару проиграл такому, как ты. У -у. Шаринган? Эх, он действительно младший брат Итачи. Хм, ты смог убить Ричимару из-за того, что ты из клана у чиха. Хм. Ты просто у чиха, так что перестань вести себя так самодовольно. Почему ты... Эй, Тоби, посмотри на это. Можешь с ним немного поиграть, а? Ха, он, похоже, придется... Ему придется извиниться перед Итачи-саном. А вы, вы двое, расскажите мне о Итачи. Конечно, если ты одолеешь нас, мы расскажем все, что ты хочешь. Хм. То есть нам сначала драться против их двоих, а потом, наверное, отдельно, что ли? Или, или как? Вроде Дейдар здесь должен быть боссом. Но он пока как бы не босс. Так, ну-ка. Ух ты. Необычно действуют эти кунаи. знаете только что их... Нет. Один кунай. Так. Ай, болезнь. Идите сюда. Хватит меня бить. Моя очередь. В принципе, можно тут пропустить бой. Да э -э -э -э -э. -мо. Сейчас мы сейчас показались. Да хватит! Вы, Вы только гляньте, три бомбы у меня кинул. Сума Ч, офигел что, что ли? Нофигел. Ну, ты дара, ненавижу, ты просто ненавижу. Да, хватит. Получается, Есть. Попал. Я выиграл, а теперь скажите мне про Итачи. Такой, вроде будет тупой бой, вообще. Идиотский. Фух, фух. Это бесполезно. Сенпай, он слишком быстрый, мы не можем победить. Давай просто по и расскажем ему, а это часа нехорошо? Хватит болтать, идиот, мы только начали. Ты хочешь продолжить? Уйди назад, Тоби. Судьбай! В этот раз я буду серьезен. Смотри внимательно. Да, Давай просто задимся. Ты слышал, что он сказал. Больше нет смысла сражаться. Вы проиграли. Теперь скажите мне об Итачи. Что ты думаешь, ты уже выиграл? Ешь мне за идиота, да? Я заставлю тебя потерять это хладнокровие. Ты будешь бояться мое мое, мое искусство и меня Ха, я тебе покажу мое особенное искусство ну, короче взлетел он этой бабочки мне мало хп хотя я его восстановить с помощью тренера чего я парюсь так ничего особенного нельзя использовать потрясающе Мочим, мочим, мочим. оп ты. оп оп оп оп оп оп оп оп оп оп оп оп оп оп оп он пока не оп оп оп Поэтому я не буду заморачиваться. Вот так вот сейчас сделаю. И все. Потому, потому что я его вот долго буду так вот. Вот туда-сюда, туда-сюда. Я знаю. Я, я это знаю, я это уже видел. Так, чтобы ты не, не замышлял, результат не изменится. Я все равно выиграю. Сказал Саски. Как-то так. Я проиграл, проиграл ему? Ответь мне, где Итачи? О, Саски тоже потрепал. Хе, ты тоже достоин, достиг своего предела. Я собираюсь покончить с тобой. У меня все еще есть глина. Ты ты хоть немного боишься, а? Я сейчас создалю тебя своим искусством, слышишь? Вот что раздражает меня в тебе больше всего. Ты думаешь, что ты лучше всех. Что у него с глазом? Со вторым. И от этих, от этих глаз меня уже тошнит. Всегда осуждали меня и мое искусство. Ты не ценишь красоту работы и настоящего мастера. Это заставляет меня хотеть убить тебя. Мне плевать на то, чего ты хочешь. Я просто хочу узнать, где Итачи. Почему ты не боишься меня? А нет, друзья, битвы как с боссом с ним не будет. Такая странно. Просто как две обычные битвы. Ну вторая конечно не такая обычная, но все равно обычная. Мое настоящее искусство. Я покажу тебе мой сла... самый большой, окончательный, максимальный взрыв. Это он собирается. Я тот, кто может ранить саму землю. Даже те, кто критиковал меня, оценят это. Ибо с моей смертью я сам стану искусством. Бежать бесполезно, тебе не уйти от этого взрыва. Ну что, теперь испугался? Страх, отчаяние, давай ключи от всего сердца. Потому что мое искусство ⁇ это взрыв! Ведара, взрыв. короче, взрывался сам себя. И почему-то силуэт вот, в виде какой-то огромной э -э необычной куклы, я не знаю как это сказать. Странный силуэт вообще. Почему он такой? Непонятно. Э -э э -э большой брат. Большой брат. Wrong, Саске? Что случилось, Саски? Что случилось? что Случилось. Когда я стану таким крутым, и буду иметь шинган. Извини, тебе еще много надо учиться. Зато мне отправиться на миссию. Ты все время лжешь. Так и обещаешь. Сиди, Саске. Позже. Суке, сука, Саске. Как вы здесь оказались? Мы видели этот взрыв. Ну no, они его, короче, помолили переместиться. А нет, или он сам вс ⁇ Получается. Так телепортировался. Гай вообще не переводится, друзья, это ошибка. Как бы по-русски написано почему-то, как будто Гай и СНСЯ упоминают. Да. Так, здесь я немножко связь не уловил, но все равно мы по сюжету улавливаем ее, как бы то не было. Вот здесь. Что на этот раз? Дейдара мертв. Это еще один член Акацуки, которого мы потеряли. Я всегда думал, что он был одним из самых сильных. Кто его убил? Учиха Соски. Что снова он? Твой брат действительно превосходит все ожидания Итачи. И а что насчет Тоби? Кажется, он был задет взрывом Дейдары. Ха. Ну, Тоби был талант, Что потерять по строение этой мрачной организации. Очень жаль. Тоби легко заменить. Однако потерю Дейдары... В любом случае, внимательно следите за движением Саски и его команды. Особенно вы двое. Итачи и Тачи, и самые. Понятно, а мы все сделаем. Я должен идти. Давайте все постараемся не забывать Дейдару. Ясно. Мы тоже должны отправляться. Мы тоже должны отправляться. Это, наверное, утверждение больше не знаю. Тачи. О, заговорил. Ну что, время пришло. Долго этого ждал. Uh, следующим эпизодом, да, глава четвертая, создание хиби у нас uh, наконец-то завершена, uh, этот дебильный эпизод завершен. Следующая глава у нас будет, uh, да, в следующей главе мы сразимся, короче, Саски сразится с Итачи, насколько я знаю. Uh, Итачи, ой, Саски снял с себя эту белую рубашку, что? Ты уверен, что с тобой все в порядке? Yes. Да, я в порядке. Я ислился намного быстрее, так как я силу Арчимару. Это есть сила белой змеи, да? Итак, куда мы направляемся? Вы нашли что-нибудь? Я смог найти общую информацию по Кацуке, но ничего, относящийся непосредственно к Итачи. Я тоже. Я поговорил с животными и нашел несколько зацепок Итачи. С животными? Оу. Кажется, тот, кто может быть им э, был замечен впереди. Хм, так. Джуга, покажи нам дорогу. Я знал, что он так скажет. Саски заснул? че, независимо от того, где ты, я найду тебя и уложу все своими руками. Пойдем. Те. Саски у Чиха Кирин появился теперь, да. Просто рубашку снял. Так, где Итачи? Ну короче, будем его разыскивать, да? Будем лазить и разыскивать, Так, это, конечно, по полу какой-то голый торс. Саск мне вообще как-то не приот, если честно. Отвратительная просто... Отвратительный скин. Мне лично не нравится. В ну, хоть как-то презентабельнее смотрелся. Так, где мы есть? Мы в лесу тихого движения какого-то вообще. Офигеть, он А назад я могу бежать, нет? Или, или не могу? No, не могу. Да блин, сюда. Так, а, это я той же дорогой ухожу, что ли? Я понять не могу. Так, ну возьму эти, вот эти, вот, вот эти, эти, да, свитки. Ну, друзья, в принципе, давайте увидимся с вами в следующей, да. Микрофон ничего не включил. В следующей серии Наруто э, Ultimate Ninja Storm 2. Спасибо вам за просмотр. Обязательно ставь большой палец вверх. Пиши коммент под этим видео. И, конечно, вступай в группу ВКонтакте и подписывайся на канал Игровая Истина. С вами был я, парниша, и увидимся. Пока. Не болей.